На родину вернулись пятеро украинских офицеров, задержанных в России по подозрению военных преступлениях. Накануне они были отпущены без предъявления обвинений. Следствие не выявило их вины. Офицеры перешли границу в составе группы из 438 военнослужащих в начале этой недели. Российские пограничники предоставили им гуманитарный коридор. В следующие несколько дней украинцы провели в палаточном лагере, где смогли отдохнуть, поесть и принять душ. Журналистам они рассказывали, что не видят смысла в войне и чувствуют себя преданными властями. Однако после возвращения на родину делали совсем другие заявления. С подробностями Илья Филиппов. Масштабным переходом на российскую территорию украинская армия, по сути, вынесла ссор из избы, показав не только абсолютную небоеспособность, но и полнейшую деморализованность. Событиям, связанным с пересечением украинско-российской границы, которыми была богата эта неделя, предшествовали постоянные обстрелы из минометов российской территории в районе пропускного пункта Гукова. Офицеры российской погранслужбы зафиксировали следы и стрелкового оружия, благо никто из пограничников не пострадал. Когда же атаки луганских ополченцев усилились, регулярные украинские Армия не выдержала насиск и попросила убежище. Взвод 72-й механизированной бригады, то, что осталось от рота капитана Партяненко, походным маршем под белым флагом пошел в Россию. Абсолютно не являюсь предателем, Я был бы предателем, если бы перешел на сторону ополченца. С Россией у нас нету состояния войны или чего-то такого непонятки может есть, но войны нету. Мне. Потому для того, чтобы спасти жизни моих подчиненных, было принято решение вывести их через Россию. 12 человек, профессиональные военные, умеющие обращаться почти с любым наземным оружием, благодарили Россию за спасение, за то, что дали выбраться из огненного котла. При этом обстрелы российского пункта с приграничной стороны все равно продолжались. И неожиданно через день помощи просят уже почти вся 72-я бригада. 438 человек, включая одного тяжело раненого. Часть в этой группе – украинские пограничники. Российская сторона организовала переход, раненого забрали в Гуковскую больницу, остальным поставили палатки, накормили, напоили, дали чистое белье и сводили в баню. И украинские военные признались, что не ожидали такого приема. Нас приняли, приняли как своих, напоили, накормили. Я не ожидал, что примут нас так, что дадут палатки, дадут, ну, житло. Ну, нас тут хорошо приняли. Нам удалось пообщаться с бойцами. Все как один говорили о том, что не видят смысла в этой войне, что были брошены на произвол судьбы в окопы, что до последнего момента не знали, что окажутся на передовой, и что их предали свои же генералы, оставив под огнем без подкрепления, провизий и арсенала. Все погорело, танки горели, все горело. Все вещи, лишние вещи, все осталось, С курточки. Если бы мы не перешли, мы бы ну, полегли бы. Мы там да. просто там, мы лягу лягу просто идей, там и полегли, нас бы просто спалили там непонятно по каких причинам украинский народ просто уничтожает сам себя. Потому что и тут с этой стороны, как мы их называем, сепаратисты, в России их ополченцы называют, ну, по-разному. Такие же самые люди. Мы такие же самые люди. Почему мы это делаем? Мне абсолютно это не по душе. Этот конфликт, этот, между в нашей стране, в нашей или кто, кто считает, не в нашей стране, он должен решиться только мирным путем. Первая группа, около 200 человек, была отправлена на следующие сутки после перехода к безопасному КПП Матвеев-Курган. При этом уже было известно, что личный состав капитана Партяненко на Украине Украине уже обвинен в дезертирстве и умышленном уничтожении веренной техники. Мы не дезертиры, перебежчики. Убежище не просили. Планировали пройти по буферной зоне, потому что вокруг наших позиций все было заминировано, и мы были окружены, отрезаны от наших основных сил. Провизия закончилась, патроны тоже. Сохранение жизни и здоровья моих подчиненных – это самое основное. Он не то, что не виновен, он еще является героем потому что он сохранил жизнь и свою, и своих подчиненных. Следующая группа, тоже около 200 бойцов, колонны была отправлена на КПП «Веселого Вознесенка». Солдаты явно рвались домой, несмотря на то, что дома их ждали допросы украинских военных следователей. Бойцы опасались за родных, предполагая, что к ним домой приедут украинские спецслужбы. Мы не хотим никуда ехать. Мы хотим домой, к семье своей, увидеть их хоть на несколько дней. Остальные, это около 40 человек, из полевого лагеря в Гуково были отправлены на родину в ночь на 7 августа. А на утро молчавшие всю неделю представители Европейской комиссии ОБСЕ заявили, что крупномасштабный переход украинских военных был успешно реализован благодаря участию их миссии. И уже на платформе в Киеве отоспавшиеся, покормленные и помытые в российском полевом лагере военнослужащие Украины украинским же журналистам давали совершенно другие интервью, где от былых слов благодарности не осталось и следа. «Они нас ждали». Там была комиссия ОБСЕ, вот это от Европы вроде, да. Вот чистая показуха. Они нас встретили хорошо, там все замечательно. Там. Я уверен, когда если бы не было там комиссии, то было бы совсем все по-другому. При этом в Ростовской области пятеро командиров из этой бригады были арестованы российскими следователями в рамках уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Но следователи установили, что несмотря на то, что за постоянно обстреливаемым пунктом Гукова дислоцировалась именно 72-я украинская бригада, прямых преступлений против личности задержанные не совершали, и руководствуясь гуманными соображениями, их было решено отпустить на родину. Как нам стало известно, в ночь отправки на Украину последней партии украинских пехотинцев бои близ российского КПП Гукова еще шли. Ополченцы подавили оставшиеся укрепления регулярной украинской армии, и на границе впервые за два месяца стало тихо. Всю неделю КПП Гукова был, если уж не на осадном положении, то уж точно не в режиме штатной работы. Пропуск гражданского населения был временно приостановлен, в основном из-за обстрелов. Бои шли в непосредственной близости. Сегодня граница работает в обе стороны, проезжают машины как с российскими, так и с украинскими номерами, и площадка перед границей заполнена машинами. Илья Филиппов, Алексей Карпухин, Геннадий Корнеев, Вести, российско-украинская граница.